Всем привет! Сегодня попробуем довести до ума сборку вот такой ручной дрели. Сборка была благополучно скачена с интернета и автор этого изделия в очередной раз не удосужился довести свою работу до конца. Так, мы сейчас посмотрим на дерево построения и здесь одна деталь зафиксирована, но ну, в принципе я с ним согласен, да, это корпусом должен быть зафиксированным, а все остальные детали они свободные, не до определенные. Да и здесь тоже бы неплохо поставить еще одну такую вот, вот сейчас мы попробуем довести сборку до ума и сделать так, чтобы при вращении вот этой ручки у нас патрон тоже поворачивался. Но первое, с чего я начну, это сделаю копию детали и поставлю ее на другую сторону корпуса. а так-то гораздо лучше теперь дальше вот эта вот ручка не знаю упор должна ли она вращаться но вот здесь есть отверстие и в этом штоке или балу как правильно назвать тоже быть где то отверстие. посмотрим да вот здесь вот тоже есть отверстие но сейчас попробуем совместить и Сделать сопряжение. Теперь, чтобы эта ручка уж точно не вращалась, упоры тут. Здесь, по-моему, тоже должно быть отверстие. Вот оно. Сейчас мы и здесь сделаем сопряжение. Так, смотрим. Выбираем. Да. Эта деталь и эта деталь у нас стала э, определенной. Эти заглушки боковые мы пока погасим. Так, теперь давайте разберемся вот ручкой. Ну, здесь все. Просто выбираем концентрическое сопряжение и ставим э, сблокировать вращение. Так как нам положение этой ручки относительно корпуса, я имею в виду угол поворота вот этих плоскостей нам не особо важен, то просто ставим заблокировать вращение. Так, в принципе, мы можем этот упор и эту штангу или что-то, не знаю, как правильно назвать сформировать новый узел сборки. И здесь выбираем сформировать новый узел сборки. Теперь у нас сборка в контексте только вот этой вот головной сборки отдельно пока я ее на диск не сохранял и она только здесь и вот есть ссылка на сборку на вот. так теперь а, с ручкой смотрим здесь эта деталь ну а также конечно без блокировки заблокировать вращение дальше смотрим эта деталь эта деталь также не блокирована Щелкаем ОК. Okay. И в принципе мы здесь можем сделать то же самое. То есть объединить вот эти вот детали. Кроме вала, наверное. Вал пусть будет отдельно. Так, выделяем. И также щелкаем правой кнопкой. Сформировать новый узел сборки. Так, еще один узел сборки у нас сформирован сюда Добавилась только одна деталь. Давайте вот это вот сюда тоже перетащим. Перетащим сюда этот винтик. Это сюда перетащим. И пружинку. Так. Это у нас вал. Его мы трогать не будем. Да. Вроде пока... Все, к этой подсборке, я думаю, достаточно. Теперь откроем нашу первую сборку и посмотрим. Да, нормальное положение деталей в пространстве. Сходная точка, я думаю, там где она должна быть. Да, совпадает со сходной точкой этого штока. И здесь просто присваиваем атрибут зафиксированный. И у нас сразу вот этот, вот этот упор становится тоже определенным. Сохраняем. И закрываем. Данная сборка у нас пока определена только в контексте вот этой вот сборки. На диск сам файл не сохранен. Он а, находится только в этом дереве построения. То есть она как бы виртуальная. Если кому интересно послушать а, о виртуальных компонентах, это деталях и узлах Сборки, то есть по сборках Пишите в комментариях Задавайте вопросы Я на них отвечу Так, пошли дальше То же самое нам нужно сделать со сборкой Вот этой вот ручки Открываем ее Вид спереди Да, не шибко тут конечно Попали Нужно будет ее определить Так вот эта плоскость у нас будет совпадать с плоскостью но пусть будет справа щелкаем окей дальше вот эта плоскость будет совпадать с плоскостью сверху Так, ничего не понял. Так, вот эта плоскость должна совпадать с плоскостью сверху. Окей. Okay. И вот эта плоскость будет совпадать с плоскостью, допустим, спереди. Окей. Okay. Так, дальше смотрим. Эта ручка у нас так, и здесь ставим ее вот сюда, блокировать вращение. Здесь прорезь должна совпадать, а лучше сделать не так, а с помощью Сопряжение ширина. Я его уже неоднократно использовал. Оно в данном случае очень будет нам удобно. Да, ОК. Дальше вин здесь на месте. И вот так вот двигается здесь. Угу. Посмотрим, как сделана эта прорезь. А, ну понятно. Здесь сразу прорезь и вот этот такой вот полувырез. Ну, в принципе, здесь мы можем высветить этот эскиз. Вот он. И... А, иначе можем сделать. Но а, совместить, например, вот эту точку и временную ось этого цилиндрического выреза, да, у нас будет точно по центру. Или вот сделать концентричное сопряжение. Так, этот эскиз мы можем скрыть, он нам больше не нужен. И теперь смотрим на... Да, все, кроме пружинки, все определены, пружинка просто вращается. И здесь есть небольшая интерференция. Поэтому, наверное, чуть-чуть изменим. Здесь мы удалим это сопряжение. Это пока погасим. Теперь нужно правильно сопрячь эту пружинку для того, чтобы избежать интерференции, странно здесь расположены плоскости под каким-то непонятным углом. Ну да ладно. Так, теперь возьмем вот эту плоскость и эту грань. Да, и она нам не дает э, сопрячь, потому что, видимо, здесь есть какой-то угол. Но если только так и поставить, ну, например, 3 мм. Да, 3 мм нормально. И теперь сделаем разрез. Такой вот. И да, пружинка здесь слишком слишком длинная. Даже, наверное, 3 мм много. Сейчас мы сделаем поменьше. Допустим, 1 мм. Но здесь все равно появляется интерференция. Нужно пружинку, конечно, уменьшить по длине. пусть будет 13 мм. Да, вот так вот будет получше. И попробуем высветить наше сопряжение. И теперь проверим на интерференцию этот узел сборки. Так, здесь чуть-чуть. И, Да, где пружинка тоже чуть-чуть задевает. Но в принципе мы сейчас можем эту пружинку уменьшить. Да, пусть будет 12 миллиметров. Здесь, ну, например, 7 воротов Да, вот так будет лучше. И смотрим на интерференцию. Да, только здесь осталось, но это ничего страшного. Теперь посмотрим на да, и здесь у нас уже появились э, ошибки, потому что мы переопределили узел сборки. Так. Ну вот вроде все нормально. Да, еще не перенесли вот эти две детали. Сейчас мы их перенесем в этот же узел сборки. Так, одна деталь есть. Сейчас перенесем еще вот эту деталь. Ну да, вот так вот. Так будет, конечно, получше. Ну, теперь нам осталось только Наверное, добавить сопряжение между вот этими шестеренками. То есть, как вы видите, здесь мы даже не можем пока повернуть. Да, сейчас. Попробуем повернуть шестеренку. А, вот здесь вот есть сопряжение. Да, здесь нормально, только есть интерференция между зубьями. Сейчас я покажу, как от нее избавиться. Да, вот здесь вот вращается а, только один узел. Вот Эта шестеренка, хоть она на одном валу находится, вот эта маленькая, она не вращается. Так, теперь нам необходимо а, сопрячь вал вот с этой а, шестерней. Так, смотрим сопряжение. Так, и добавляем новые. И здесь ставим заблокировать вращение. И теперь смотрим, что у нас получилось. Да, вот теперь вместе с валом вращается. Теперь нам нужно еще подвязать на вал еще вот эту вот шестерню. Так, здесь также выбираем цилиндрическую поверхность. Неважно какую Верхнюю часть зуба или нижнюю часть зуба. И сопрягаем с валом. Ставим заблокировать вращение. Попробуем. Да, теперь этот вал вращается. Так, теперь нам необходимо а, подвязать вот эту вот ручку, а то у нас как-то без дела. Вращается туда-сюда сама по себе. Так, нам нужно а, вот этот вал сопрячь этой шестерней и здесь поставить энцентрическое сопряжение также к нему применить атрибут заблокировать вращение и теперь попробуем поворачивать ручку да, теперь вращается три шестерни ну и дальше нам э, здесь, конечно, вот очень опасно, чуть-чуть э, недопроектировали, когда ну, здесь явно видно то, что она пересекает одна шестерня пересекает другую, больше такого быть не должно. Чуть-чуть расшатается и здесь получится заклинивание этих зубьев. Так, теперь попробуем э, избавиться вот от этой интерференции. Выберем две шестерни и щелкнем правой кнопкой и выберем параметр «Изолировать». Не получается у нас, но ну, ничего. Выбираем эту шестерню. Гасен дает сопряжение. Пирана у нас может свободно вращаться. Чуть-чуть повернуть. Допустим, вот так вот. И снова включить это сопряжение. То есть высветить его. И сейчас попробуем. Если правильно все задано, то даже... А, нет, неправильно. После нескольких оборотов у нас вот получилось такое пересечение зубьев. Теперь нужно проверить это сопряжение на правильность на передаточное число. Так, 24, 38. Так, здесь 36 зубьев, а здесь 28. 20... 22 зуба. Неправильно выставили передаточное число. И поэтому зубья пересекаются. Сейчас мы здесь отправим 22 на 36. Щелкаем ОК. Также опять гасим это сопряжение. Выставляем шестерню так, чтобы зубья друг друга не пересекали. По крайней мере, стараемся это сделать. И обратно высвечиваем это сопряжение. Или попробуем пару раз прокрутить. Да, все отлично, правильно выставленное передаточное число помогло нам избежать этой вот ненужной интерференции. Следующее, что нужно сделать, это добавить сопряжение между этими двумя шестернями, валами. С этим мы разобрались. Теперь нужно сделать вот здесь. Так, смотрим на передаточные числа этих валов. Значит, здесь 43 зуба. А вот здесь 15. Добавляем новое сопряжение. Нет, не то. Так, добавляем здесь новое сопряжение. Сопряжение находится в папке Механическая. Выбираем редуктор. И здесь выбираем значит, одну деталь. Выбираем и выбираем другую деталь. По-моему, 43 на 15. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, надо сделать реверс. Неправильно я поставил. борода должно быть. В принципе, можем щелкнуть здесь. Посмотрим. Нет, наверное, 15 на 43. 43. Щелки на кей. И посмотрим. Так, сейчас мы выставим эту шестеренку точно так же, как и ту. Здесь пока погасим. И повернем на необходимый угол. Так она еще и вот так вот входит, ну просто замечательно. Так, тогда делаем следующим образом: добавляем еще одно сопряжение, также сопряжение, ширина и между вот этими двумя плоскостями щелкаем ОК. Так, теперь здесь выбираем эту плоскость и выбираем вот эту плоскость, ну, точнее грань концентрический и здесь ставим заблокировать вращение теперь поворачиваем так, чтобы зубья не соприкасались и высвечиваем сопряжение, и теперь смотрим что у нас получилось да, не совсем то, что нам нужно. Так. И посмотрим еще раз. Вот теперь отлично. То есть уже сколько раз мы провернули, еще ни разу зубья между собой не соприкоснулись. Так, смотрим здесь. Здесь также все замечательно. И здесь тоже все прекрасно. Ну и теперь, наверное, последнее сопряжение, которое у нас осталось. Это нам нужно жестко посадить на вал на тугую посадку. да, Как это называется. Вот эту вот шестерню. Так, выбираем эту цилиндрическую поверхность. И выбираем вал. Ставим заблокировать вращение. Щелкаем ОК. И смотрим теперь. Да, теперь у нас и эта шестерня тоже вращается вместе со всем механизмом. И теперь последнее, что нам нужно, это добавить взаимосвязь между этими двумя коническими шестернями. Так, здесь смотрим. Ну, конечно, ничего не связано опять же. Так, выбираем да, вот эту вот шестереночку. Выбираем эту поверхность цилиндрическую. И выбираем цилиндрическую поверхность вала. Заблокировать вращение. окей ОК. И посмотрим. да Здесь все крутится. Отлично. Теперь нам нужно выбрать... Здесь не совсем корректно установлено, мне кажется. Но да. Явно некорректно. Ну да ладно. Пусть останется на совести автора. Теперь выбираем... Также сопряжение на редуктор. Посмотрим, сколько здесь зубьев. Здесь 15 что ли зубьев. А тут 30 зубьев. Выбираем эту шестереночку. Сопряжение. Механические. Здесь, наверное, нам нужен опять редуктор. Выбираем вторую поверхность. Здесь 30, а здесь 15. Щелкаем ОК. Пробуем. Да, вроде все пошло. Но, конечно, было бы неплохо переместить вот эту вот шестереночку чуть ближе к ней, чтобы было лучшее зацепление. Но так вроде все вращается. Сохраним результат нашей работы. Внутри сборки. Пока я сохраняю то есть те а, подсборки, которые мы сделали а, в контексте этой сборки, я сохраняю пока что внутри вот этой вот сборки. То есть на диск файл я пока не сохраняю. Теперь мы вращаем, и здесь, да, весь механизм прекрасно работает, все вращается, и нигде зубья шестерен друг за друга не задевают. Опять же, правильно выставленные передаточные числа помогли нам избежать от этой паразитической интерференции. Все вращается, все прекрасно, все работает. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, хотя оно было такое долгое, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то вопросы, опять же, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.